Как известно, этой весной концерн General Motors ушел из России, прикрывшись формулировкой о расширении приостановки. А теперь появились подробности: что заодно американцы прихватили с собой и лицензионные машины узбекского производства, как сообщает газета AutoReview, заокеанский автогигант ввел строжайшее эмбарго на любые поставки машин на территорию России. Нарушение грозит государственному заводу УЗА Автомотор с самыми серьезными санкциями, включая возможность блокировки конвейеров. Впрочем, для среднеазиатского автопроизводителя потеря российского рынка не станет серьезной трагедией. В последние годы УЗАвтомоторс успешно переориентировался на внутренний рынок. По официальным данным, в прошлом году силами трех заводов в Исаке, Ташкенте и Пятнаке было выпущено 237 тысяч автомобилей. Из них только 29 тысяч отправились за границу, причем ливинную долю поглотила не Россия, а Казахстан. Похоже, что российский импортер — фирма Keles Rus — вообще прекратил всякую деятельность. Его официальный сайт заблокирован, горячая линия отключена, а дилеры уверяют, что импортер перестал отвечать на запросы своих партнеров. В итоге у продавцов скопилось множество вопросов по поводу поставок запчастей и гарантийного ремонта, на которые нет ответов. Между тем, в самом Узбекистане скоро начнется новая эпоха автомобилестроения. Во всяком случае, ее анонсировала сама компания «Уза предваряя скорый запуск главного конвейера после серьезнейшей модернизации. Так в высоке через несколько недель стартует производство современных моделей Chevrolet на свежей модульной платформе GEM. А первым на конвейер встанет компактный кроссовер Chevrolet Tracker. Эта модель одноклассник Hyundai Creto и «Рено Captura. Притом среднеазиатские СМИ обещают очень интересные цены в переводе по официальному курсу от 1 до 1,5 миллионов рублей. Уже обещана высокая степень локализации, которая составит не менее 50 а также баснословные инвестиции на уровне полумиллиарда долларов. Еще 200 миллионов потрачены на производство турбомоторов. Следом за трекером планируется освоиться платформенный седан Onyx. Оба они наверняка приглянулись бы российской публике. Но, повторим, в отношении России экспортные планы были полностью отменены. Попутно напомним, что вот уже почти год компании Узавтомоторс рулит небезызвестный россиянин Бу Инги Андерсон, то есть бывший президент нашего АвтоВАЗа, при котором были запущены «Лады», «Калина Кросс», «Веста» и X-Ray.